Со технологии ведущие автомобильные корпорации совместно с Alphabet ANC разработали новый вид транспорта, который получил название «беспилотный автомобиль». Его особенность состоит в том, что он полностью управляется при помощи автопилота. Водитель не принимает никакого участия в данном процессе. По сути, это уже не автомобиль в классическом понимании, поскольку он оборудован в автоматической системой управления сенсорными датчиками, радарами, видеокамерами, работа которых сопряжена системой спутниковой навигации и системой Google Suite View, разработанной корпорацией Google. Фактически, это робот-автомобиль, он же робомобиль, оборудованный компьютером, который обладает искусственным интеллектом и способностью самообучения. Для обеспечения безопасности движения автомобиль оборудован специальным прибором LiDAR. В основе его работы лежит лазерный дальномер, который установлен на крыше автомобиля и генерирует 3D-карту пространства в радиусе около 100 метров. Через лидар компьютер бесплатного автомобиля получает данные и объединяет их с картами Google, что позволяет ему избегать аварийных ситуаций и соблюдать правила дорожного движения. Автомобиль также оборудован специальными радарами. Как правило, их устанавливают в количестве 4 штук. По два радара спереди автомобиля и два радара на заднем пампере. При помощи радиоволн данная система позволяет определить дальность объектов, траекторию и скорость их движения. Радар излучает специальные импульсы, а они в свою очередь отражаются от препятствий и передаются на принимающую антенну. Таким образом, радар становятся глазами автомобиля и позволяет ему мгновенно реагировать на любые изменения ситуации. Видеокамеры также передают всю необходимую информацию на управляющий компьютер робомобиля. В первую очередь, это данные о смене цветов светофора, о приближающихся объектах спереди и сзади и прочих дорожных факторов. В итоге, компьютер, управляющий беспилотным автомобилем, самостоятельно определяет траекторию движения, мгновенно реагирует на все ситуации на дороге, движение других автомобилей, Жесты сотрудников ГИБДД, идущие впереди транспорт, пешеходы, гололед на трассе и множество других факторов. Такие автомобили обладают еще большим важным преимуществом. Они обладают функцией самообучения в процессе эксплуатации. Вся информация и опыт, получаемые при использовании первого мобиля, автоматически передаются в базу данных корпораций Google, в результате чего? Ей могут воспользоваться все остальные беспилотные автомобили. В связи с этим в ряде стран идет тестирование и обкатка беспилотных автомобилей по специально оборудованным дорожным трассам и полигонам. Россия тоже принимает активное участие в внедрении современных технологий в повседневную жизнь. Корпорация «Яндекс Такси уже несколько лет проводит тестирование автомобилей Hyundai и Toyota на полигонах Московской области, республики Татарстан. При обкатке робомобиль автоматически корректирует стиль вождения и учитывает особенности дорожного движения в условиях российской действительности. В ближайшем будущем корпорация Яндекс планирует вывести первый беспилотные такси без водителя на российские дороги. Пилотным проектом станет город Москва, после чего робомобили будут осуществлять перевозку пассажиров других крупных населенных пунктах страны, в республике Татарстан в городе Иннополис уже используется беспилотные такси. Безусловно, внедрение беспилотного транспорта имеет свои преимущества в сравнению с человеком, при эксплуатации такого транспорта сокращается количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного объединения, а также недостатка внимания со стороны водителя. Робомобиль можно использовать не имея водительского удостоверения, при наличии заболеваний препятствующих управлению транспортным средством. Включаются такие человеческие факторы, как усталость, засыпание во время управления автомобилем, эмоциональное напряжение и стресс. Стоит также подумать о возможном исчезновении таких профессий, как таксист и водитель, в ближайшем будущем, поскольку компьютер попросту заменит их труд. Разнонациональным корпорациям и перевозчикам будет экономически выгодно использовать беспилотный транспорт без участия человека, поскольку это сократит их расходы. Робомобиль в отличие от человека не нуждается в заработной плате, ему надо оплачивать больничный лист, компенсации, отправлять в ежегодный отпуск, он не нуждается в выходных днях и времени отдыха, не будет обращаться с жалобами, в правоохранительные органы и так далее. Такой сценарий вполне возможен с внедрением интернета 5G, который специально разрабатывался для использования в сфере интернета вещей, куда как раз и входят беспилотные автомобили. Благодаря мгновенному обмену данными между рабомобилями при помощи интернета 5G, дорожный движет превратится в единую автономную систему, которая будет работать как компьютерная программа, исключающая человеческие факторы при управлении транспортным средством. Робомобили работают при строгом соблюдении ПДД. Одно нарушение подлечит за собой злой целой системы. Под предлогом безопасности пассажиров и возбежать ДТП водители просто отстратят от работы на основании закона. В стране резко вырастет уровень безработицы и недовольства среди населения.